Ну что, разобрались с делегированием, теперь давайте разберем, что можно и нужно делегировать, а что ни в коем случае нельзя. Если вы делаете какую-то бесконечную, однообразную рутинную работу, вносите данные в систему, в таблицу, перепроверяете, переписываете, набираете, это все рутина, написав инструкцию, посадив человека, объяснив как, это все нужно делегировать. Если какая-то подготовительная работа, например, вам нужен сайт. Для того, чтобы сделать сайт, вам нужны материалы, нужны какие-то важные вещи для написания статей. Это все подготовка. Подобрать варианты дизайна, отсмотреть конкурентов. Это все подготовка. Это все нужно отдавать помощнику, либо человеку, которому вы это делегируете. И узкоспециализированные задачи. Нет, ну в принципе я могу сделать картинки для рекламы, но я потрачу на это уйму времени и сделаю это по 10-бальной шкале на троечку. А дизайнер это сделает быстро, классно, ярко. И на десяточку поэтому вот эти вот вещи мы обязательно делегируем и что нельзя делегировать ну казалось бы нельзя делегировать личное. вот давайте только разделять личное и то что вы привыкли брать на себя можно ли проделегировать отнести обувь в ремонт конечно можно а можно проделегировать обнять и поцеловать своего ребенка перед сном нет а секс с мужем можно проделегировать? Не, ну есть, конечно, специальные службы, но, поверьте, не стоит. Здесь, наверное, вы улыбнетесь, по крайней мере, я на это рассчитываю, и задумаетесь, что классно было бы проделегировать все, что не является личным, чтобы на личное было как можно больше времени. Что же еще нельзя делегировать? Если вы заранее не дали задачу помощнику, не наняли специалиста и наступил уже срок, например, вам нужно сделать рекламу и запустить ее завтра, а вы не отдали ее дизайнеру, не наняли специалиста. Уже вы не успеете. Делайте сами. Если вы вообще не планируете свои дела, а все время живете в квадрате ⁇ Срочно, важно, лично, а-а-а-а, пожар ⁇ то вы все время будете все делать сами. Потому что важное, личное и срочное уже делегировать нельзя. Но также нельзя делегировать поощрение и наказания. Если ваш сотрудник сделал что-то очень круто, лично вы должны дать обратную связь, потому что именно от вас он ее ждет. Если ваш ребенок сделал что-то новое, выучил стишок, победил на конкурсе, а вы не пошли на то собрание, где его хвалили, и вы лично не сказали ваше мнение, то это не есть хорошо, как для родителя. Поэтому как сотрудника, так и ребенка лично нужно поощрять. Но если приходится поругать, приходится указать на ошибки, это тоже нужно делать лично, еще и конфиденциально, чтобы никто не слышал. Как правильно давать обратную связь вашему сотрудникам и детям, я запишу отдельное видео.